А что, если в английском языке вообще нет будущего времени? Привет, меня зовут Дмитрий Море, у нас сегодня очередной не урок, в котором я не пытаюсь вас ничему научить, а просто хочу поделиться какими-то штуками, которые я сам узнал или понял, пока учил английский язык. Ну и там всякие вставочки, шуточки и вот это вот. Сегодня я хочу с вами поделиться одной, а точнее двумя штуками, которые последовательно выносили мне мозг, пока я учил язык. Вот последнее. Что если в английском языке нет вообще будущего времени? Но, Дима, как же табличка с временами? футюре Simple, футюре Perfect, Futurre Cantoon Woes и Futur Perfect Cantoon Woes. Да, табличка с временами, но те, кто давно смотрят не уроки, знают, что я люблю, знаете, в свободное время взять, да надругаться над каким-нибудь грамматическим правилом или табличкой из учебника. Не потому, что они плохие или неправильные, а потому, что мы иногда в них настолько сильно застреваем, что, вы знаете, как жук в коробочке, бегаем по кругу 150 раз, и ничего от этого не меняется. Вот есть такой выражение я уверен в курсе think outside the box так вот я уверен можете называть это моей философией, что иногда полезно вылезти из коробочки и посмотреть на знакомую проблему под каким-то новым углом может быть даже несколько глупым или странным но это реально иногда помогает по-новому понять проблему или вообще ее в принципе понять ну и там нейронные связи новые образуются вот это все I think I just got an idea. I got Мысль о том, что в английском языке нет будущего времени, я недавно увидел в одной статье на английском, как ни странно. Аргумент там был такой. Если ты ставишь глагол в какое-то грамматическое время, он должен при этом меняться. Ну вот, например, в русском языке «идти». Я иду – настоящее, я шоу – прошедшее, я пойду – будущее. Он каждый раз меняется. Но если в английском «to go» – идти, нулевая форма, да, инфинитив, I go, настоящее время, I went, прошедшее время, I will go. Будущее, время, типа, но глагол-то при этом не меняется, он как был go, так и остался. Мы добавили, конечно, will, но сам глагол не поменялся, следовательно, это не время. Следовательно, в английском языке всего два времени. Прошедшее и не прошедшее. Эта мысль, я согласен, немножко абсурдная, и поэтому, наверное, не надо ее нести перед собой как знамя в школу или в универ или на курсы и говорить там А знаете, Дима Моря из Ютуба сказал, что времен в английском всего два Выкусите Агафья Францевна Но ну, вообще, учителей надо уважать, мне кажется, у них очень сложная работа Но так или иначе, вот эта мысль, что времен на самом деле два Прошлое и не прошлое, наводит на некоторые интересные... Выводы, что ли? Вот, например, возьмем условные предложения. Вот в настоящем. Я мог бы тебе сегодня, сейчас помочь. I could help you now. Будущее. I could help you tomorrow. Я мог бы тебе помочь завтра. И вот в прошлом. I could have helped you yesterday. Или two weeks ago. И как видите, в настоящем и в будущем ничего не происходит. Одна и та же фраза. И только в прошлом происходят серьезные изменения. А? И еще одна интересная штука, и вторая из тех, которая мне в свое время довольно сильно вынесла мозг. Ведь о будущем в английском можно говорить кучей разных способов, не трогая вообще вот эти четыре из таблички Future Simple, Future Continuous там, и так далее. И помимо всего прочего, о будущем в английском можно говорить настоящим. Вы, наверное, уже в курсе. Я когда-то был не в курсе, был очень удивлен. Причем настоящим простым, настоящим длительным и даже... Present Perfect может в будущем появляться Вот это я, кстати, недавно заметил Давайте об этом поговорим Quit, I know this is heavy. Давайте возьмем одну фразу и попробуем примерить на нее Разные способы сказать в английском про будущее Кстати, классный способ, я всегда так делаю Когда хочу понять разницу между некоторыми похожими грамматическими конструкциями, или правилами, или ну, что-то такое, пользуйтесь. Начнем с простого, то, что в табличке называется Future Simple. I will start learning English next Monday. will — это стремление, желание, намерение или обещание. То есть в данном случае мы как бы себе говорим, что хотим и стремимся и может быть даже обещаем себе в каком-то контексте начать заниматься английским со следующего понедельника дальше второй способ сказать о будущем которым я по моему злоупотребляю но он в английском очень распространенные люди по моему им тоже злоупотребляют поэтому это они это не я I'm going to start learning English next Monday и вот это уже план а не просто намерение желание или какие-то обещания себе я собираюсь такие это сделать я для себя уже все все решил поэтому с понедельника начну это уже про второй понедельник потому что первый понедельник конечно не получилось ну не мы такие жизнь такая обстоятельства сильнее нас поэтому после этого мы бьем кулаком по столу и говорим так все в этот раз ладно но на следующей неделе i'm going to start следующий способ уже грамматически настоящее время но говорим мы про будущее вот то о чем шла речь i'm starting to learn english next Monday. Можно было бы сказать I'm starting learning, и грамматически это вроде как правильно, но это уже звучит немножечко некрасиво, ну как бы масло масляное, поэтому I'm starting to learn. Вот это прошло уже две недели, ты так и не начал, ну бывает, все мы люди, но тебя это уже начинает бесить, и ты поэтому рвешь на себе рубаху, бросаешь шапку озимь и говоришь, все, вот теперь, все, вот до этого ничего не было. I'm starting Next Monday. Вот когда ты так говоришь о будущем, это добавляет твоему плану стопудовости, что ли? То есть это уже надежно. Если ты так об этом говоришь, то уже ничего не изменится, все уже решено, все спланировано. Назад дороги нет. Ну а потом, когда тебя спрашивают в воскресенье или там в понедельник с утра, ну что там твой английский, приходит время четвертого способа, и ты отвечаешь. I'm about to start. То есть ты уже вот-вот, уже на низком старте. Сейчас это все произойдет. Подожди, сейчас ленту в Инстаграме долистаю и начну. Проходит третий понедельник. И тоже не сложилось. Ну, например, кошка ночью рожала, ты не выспался, а с невыспавшейся головой, которая ничего не соображает, ну какой английский, толку от этого все равно. Поэтому ты прибегаешь к последнему и самому страшному оружию, известному человечеству. Ты покупаешь ежедневник или качаешь его в телефон и на следующий понедельник делаешь заметку. Английский... 10 утра. И теперь, когда тебя, ну, уже так с насмешкой спрашивают, ну, чё там твой английский, ты показываешь заметку в ежедневнике и говоришь I start next Monday. At 10 Обычно на людей это действует как флейта на змею, то есть гипноз и все вопросы автоматически отпадают. Ну, мол, ну раз в ежедневнике записано, то ну, все. Мы используем Present Simple, чтобы сказать о будущем, имея в виду расписание там, поездов или самолетов, или восходов и закатов солнца. Ну, солнце же не может опоздать и сесть попозже или внезапно сесть пораньше. Поэтому, если I start next Monday, Все. А еще помните, я сказал, что в будущем может оказаться даже present perfect. И вот это я заметил ну, так относительно недавно, то есть это свежее, можно сказать, мое открытие. И мне кажется, это жутко интересным. То есть это такой уже более высокий уровень владения языком, что ли. Вот, например, можно сказать, tell me when you start, то есть дай знать, как начнешь, там, потом, когда начнешь, дай знать. Это будущее. И на всякий случай напомню, что will мы не можем здесь использовать, потому что... When you start, as soon as you start, before you start, after you start Это называется time close И в time close, согласно священным заповедям грамматики, will нельзя Иначе ты попадаешь в грамматический ад И там придется пить ихний экспрессо Там мышь крудется, а ей в это время все звонят Так вот, можно сказать tell me when you start А можно сказать tell me when you have started Have started, present perfect если вы помните, надеюсь, что помните Present Perfect нужен нам для того, чтобы акцентировать внимание Что, мол, уже сделано, готово, галочка поставлена Done То есть здесь мы как бы говорим, вот когда уже начато Процесс запущен, вот тогда мне и скажи Ну или еще пример After you have watched this video, you will need to like it И я вас ни к чему не принуждаю и ничего не выпрашиваю Просто пример вот такие дела, друзья. Think outside the box, особенно если грамматику прошли уже по десятому разу, а понятнее не стало. Не бойтесь придумывать какие-то новые аналогии или какие-то новые способы объяснить старую информацию, пусть даже дурацкие, а не правильные, хорошие из учебника, потому что иногда вот это новое, даже дурацкое, может внезапно запустить мысль, и картинка складывается. Oh, I got it. Yeah, Еще один небольшой совет по грамматике, который работал для меня и работает до сих пор. Больше читайте и слушайте, и когда вы это делаете... Старайтесь обращать внимание, замечать те какие-то правила или грамматические нюансы, которые вы пока не до конца понимаете. Смотрите, как их используют в реальной речи. Ну вот, например, попробуйте обратить внимание на то, когда носители языка используют вот это present perfect, когда говорят о будущем. Ну или если это видео было для вас полезным, интересным или хотя бы бодрящим, ну или там хорошо провели время, вот это уже намек. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у вас уровень английского. Мне почему-то внезапно стало дико интересно, сколько зрителей Advanced, сколько Intermediate, сколько Beginners. Дайте знать. И посмотрите другие неуроки на канале. В них может быть что-то новое, полезное интересное для любого уровня. А в описании к этому видео я добавил ссылочки на видео про будущее время, которое есть, но мы с вами знаем, что нет, на английском языке. Они реально крутые. Посмотрите. И скоро с вами увидимся в других видео. Всем пока.